А здесь с нельзя говорить Не-не, сейчас э, подводим итоги новогодних выходных Нового года и прошлого года И, как говорится, заходим в Новый год с новыми песнями да -да -да. И прясками? Да Это что-то какое-то большое, а это какое-то маленькое Тебе надо куда подвинуться А ты там вообще настроил? Ну, вроде ну давай. Че, чего? Друзья, приветствую. Вы снова на канале Сочи ВДВ. Иван Полусов, Илья Шамсун. Да, да, да, да, да. Друзья, сразу хочется попросить вас подписаться, поставить лайк и. В первую очередь ставьте лайки колокольчик уведомления. Да, друзья, наконец-таки, наконец-то мы вышли из новогодних я так жду праздников, да. Я заколебался просто. Вот уже сил так... не было. Да, вот я уже сел на работу, Честно. Да. скажу. День. Я уже свербила, уже прям вот, знаешь. Везде. 9 дней действительно, сколько мне 9, а 10 дней, 10 дней это действительно много. А, знаете, что а, напрягает лично меня? Меня напрягает то, что не, работает, а, не работают банки, все организации, все стоит мертвым колом. Да, ты сам работаешь, а ничего не работает. Да, то есть ты как бы, ты готов работать, ты готов вкладываться, но все твои старания, они, они без, бесполезны, потому что все холм стоит. Начинаешь звонить коллегам, партнерам. Я 3 января взял бронь да. на квартиру, а выйти, нет, на ипотеку, а выйти на ипотеку не можем, потому что ничего не работает. И только сегодня мы начинаем подаваться. Неделю просто сидели, ждали курили. А, да, есть такое... Uh, друзья, uh, новогодние праздники, собственно, что происходит в городе Сочи? Что происходит? Что на набережной? Битком. Вчера, вчера, вот, вчера, вчера были. Вчера на, ну, слушай, на давай так. Э, люди рыбачат, люди гуляют. Рыбачат, там, аэро... не, рыбачат там всегда. А, Народа, вот такая, да, погода да, была хорошая, погода была последние пару дней вот такая. А смотри, солнце светило, яркая, да. ясная погода. Погода действительно хорошая, даже сейчас смотрю в окошко, Хорошая погода, единственное, утром где-то мин, минус, хотел сказать, плюс 3, плюс 5, но холодновато. Это рано-рано утром. Да, вчера... В среднем, в дюна, у <свят> меня там на горе, а так в среднем плюс 10, плюс 12, средняя температура. А, вчера мы а, шли по набережной, там ребята волейбол играли, один парень был вообще ну, в одних шортах. И... Он, по-моему, <свят> каждый день там раздетый. <свят> Не знаю, да. Друзья, однозначно в Сочи лето. Сезон дождей наступит, наверное, во второй половине... Января. А это знаешь, в это когда по всей России идет снег, когда в горах у нас идет снег, а у нас идет дождь. Да, ну, есть поэтому такое. можно ориентироваться. Да, кстати, друзья мои, был в центральной России, в Москве и Патулы, в Туле и Патулы был в новогодние праздники. Ну так себе там. Э, все. Слушай, все. А, ночная погода, угу. дороги, блин. Я ехал, вызывал такси, ехал там из города в город, они там рядом находятся города. Друзья, знаете как? Я общаюсь там с друзьями, с родителями, с родственниками. Говорю, слушай, а что у вас с дорогами? Я говорю, да нормально все с дорогами. То есть они ездят постоянно по этим дорогам и не замечают, что они все разбитые. Потому что мы в Сочи привыкли к идеальным дорогам, а там такого нет. Слушай, я тебе вкратце скажу. Вот буквально, по-моему, вчера или позавчера, когда у нас дождили, Новороссийск-Канапа, ну там же дорога прямая, вдоль побережья, грубо говоря, есть моменты, где идет. Ветром, ну, знаю, ветром сдуло просто на месте газель, газель привязали к опоре, чтобы газель не сдула, там ветра, э, переписывался с человеком, говорит, просто в нашей Анапе ловить нечего, вот ну нечего просто, там ветра дует, ни одного человека нет, все вымерло. приди к нам в Сочи, ветра нет, ну у нет? нас ветра понятно нет, потому что у нас горы загораживают, да. А, кстати, я ехал. Ой, ехал, летел над горами, друзья мои, какие горы красивые, заснежены, сверху видно. А, я думаю, что сейчас сделаем ролик, как я слетал а, в Москву и в Тулу Под Туло. Ту, ту. Да, и там есть кадры. Собственно, гор с а, самолета. Блин, виды просто ну, нереально. Красиво, классно. Ну ты почувствовал Новый год? Вот, или ты почувствовал? Слушай, я, Нет, я узнаешь как.. А, во-первых, Новый год в Сочи это, а, как ни крути, немножечко нелепо, да, потому что снега нет. А, У депо... тебя стоит пальма, и а тут же рядом Там елка. Пальма стоит, да, Дед Мороз входит, тоже смотрится нелепо, а, но какого-то новогоднего праздника, наверное, наверное нет. А, почувствовал Новый год, да, я поехал а, в Тулу к себе, а, к родителям. Но ну, там какой-то Новый год почувствовался. И то, опять же, из-за из атмосферы семейного, наверное, как-то праздника, потому что... Ну, Мы семейный семей... праздник. Ну, семейный праздник, да, там. А -а -а Снег был, был, а -а шампанское, салаты, там, оливье, святка под все это было. Да, какое-то настроение все-таки а -а было, но, опять же, побыл 2-3 дня и было желание приехать обратно. То есть приехал, отметился, как говорится, а -а со всеми поздоровался, и надо было прям... А я смотрю, ты, это... Пуховик купил. У меня пуховика нет, надо купил зимний пуховик. А теперь я вынужден его носить. Вынужден, потому, потому что, что? что купил. <laughs> потому что деньги да, потратил. Да, да, потому что я его купил. Да, здесь пуховик, э, ну, наверное, нужен, но не всегда. Честно говоря, в нем э, не особо удобно. Легкая курточка, там, ветровочка, может какая-то кофточка снизу. Нормально. Пуховик, он как... Да я там был как капуста вот это, когда 100 водежек. У тебя есть на... под пятницы суббота торчит, да? Да, да, да. Да. Отлично, друзья. В общем... Новогодние праздники прошли, и слава Богу, что они прошли, мы снова в работе, мы снова готовы, э, что мы готовы, идти вперед. В По полноценном режиме. Да, идти вперед, зарабатывать э, и помогать вам зарабатывать. Друзья, э, хочется снова вернуться к, э, такой, э, к, так, к такому вопросу. Собственно, э, где деньги? Где деньги, друзья мои? однозначно однозначно сейчас все деньги это по затроне, друзья мои а, до 6 миллионов рублей до 6 миллионов рублей назови мне хотя бы один комплекс который, у которого есть такой потенциал ну опять же нет но за наличку как бы здесь нужно понимать за наличку но ну, я с тобой разговаривал уже на эту тему у нас в сочи с таким бюджетом по такой цене входа но нет вариантов ну ты туда зашел и забыл. Забыл на два, на, не, два, не, на не, три года. Там у них вообще сдача, сейчас скажу, это, по-моему, второй квартал двадцать года. Вот ну давай, знаешь как, это будет так же, как... Ну там, скорее всего, подзатянут. подзатянутся. Как с альпийским кварталом. Первую часть дали, а вторую часть подзатянули. Слушай, Поэтому, я думаю, там ну так на альпийском будет. хорошо заработали? Хорошо. Сейчас раскупают? Раскупают. Да, альпийские, а, это... Комплекс да, потол, это, это комплекс, наверное, такая золотая середина из того, что, ну, там хорошая парковка, там все там, есть, там, там парковка, все там коммерция, в, в центре находится, понятно, что... Может быть, новенький в городе не особо оценит этого комплекса, да, но те, кто хочет, допустим, для сдачи, там, для жизни. Большой при... магнит заехал, да там все а, удобно. А, от, Отличный вариант, да, парад. там а, развязка, там дублер рядом, то есть вокзал рядом, все вообще рядом, то есть ты находишься в самом центре города Перепил, заболел, через дорогу больничка, четверка, пошел в больничку. Полежал, да, покайфовал. Через памятник. дорогу обратно домой вернулся. Да, удобно, да. мне нравится. Там еще есть. Пару не надо. Что, мы в ипотеку можем одобрить? В ипотеку, да, да, кстати, альбийский квартал хорошо проходит ипотеку. Друзья, давайте вернемся к Фазотрону. Есть еще, сейчас скажу, две или три позиции, да, которые имеет смысл рассмотреть. Друзья, 6 6 миллионов рублей. Вот блин, 6 миллионов рублей, а, провел сделку непосредственно перед Новым Годом, у меня а, ну, женщина-инвестор, она просто взяла потреб-кредит и все, просто взяла бабки, говорит. она говорит, да, говорит, я переплачу за потреб-кредит, да, я там переплачу проценты, я говорю, слушай, ну ты, говорю, входишь просто в такой проект, у которого потенциал, то, что ты заработаешь два раза, это даже не, не обсуждается, это, это, ну, это железобетонно, скорее всего, ты заработаешь там в три раза больше, потому <служдая> что, во-первых, а, Конкуренты сейчас уже стоят в два раза дороже, даже, наверное, в два с половиной раза дороже. Плюс э, пройдет еще время, да, то есть и когда объект сдастся, ну, там, скорее всего, будет экстре. Естественно, если ты будешь выходить, ну, надо будет там подешевле. Там, Давай поставить. еще какие интересные новости. Друзья, хочу сказать, что э, тот комплекс, который не состоявшийся от у это Лерон, э, туда заходит... Э, Ательер «Космос». «Космос» — это у нас… Да, э... хорошая новость, да, расскажи. Да, «Космос» — это очень хороший ательер наш, российский. Он даже выходит на международный уровень. Э -э он есть в больших, гос крупных гостиничных комплексах. Э -э есть такой комплекс у нас на ВДНХ в Москве находится «Интурист». Э -э там вот управляет «Космос». То есть «Космос»… Теперь э -э вот этот комплекс, э -э несостоявшийся «АДАЖИ», вот так его назову. Сейчас вывеску даже уберут и будет вывеска «Космос». Я думаю, что управление сейчас зайдет мощный, наш местный, российский, да. И я думаю, в сезон, в межсезонье сейчас вот этот комплекс, он будет качать. Мы буквально недавно ездили в спа, отдыхали. Людей становится там максимально все больше и больше и больше. Ну, люди понимают и знают, что сейчас очень бюджетно, выгодно, хорошо зайти, но скоро ценник изменится. И собственники будут получать очень хороший пассивный доход. Если вдруг кто-то из вас хочет еще рассмотреть, Uh, Там вот такой есть, комплекс, есть некоторые позиции, однозначно да, нужно рассматривать. То нужно рассматривать ну, молниеносно быстро, потому что сейчас ä, они уже подписывают договор, заходит космос, меняют ä, название Неодажу Космос, и люди будут получать пассивный доход. Цена входа будет совсем другая, потому что уже собственник поймет, что блин, а я не хочу продавать эту нишу, она мне приносит. Хороший пассивный доход, готовый комплекс, а у нас, не забывай, скорость сезон, ну как скоро сезон, ну полгода сейчас. Броне, броня, месяца. идут, на сезон, идут. Идет я знаю, сезон. Мне, мне знаешь, что нравится? А, то, что а, комплекс сдавался уже с ремонтом, да, то есть там не да. надо было там, купить, допустим, при часовой отделке, отдельно а, платить за наполнение. Да. А, сдавалось все одинаково, все да. апартаменты одинаковые, да, понятно, Когда у них разные площади, да, и разные виды, и раз, разные а, так скажем, класс апартаментов. Мне нравится площадь. 26 метров минимальная площадь. Практически все видовые. Ну вот он, как Слушай, вот она даже сделать. когда вот в этот колодец смотришь во внутреннюю часть комплекса, ну тоже неплохо. Да. Хороший вид, да. Что еще? Опять же, то, что касается комплекса, когда заходит новый ателье, что происходит в рамках этого комплекса? Некоторые собственники перестают продавать и отказываются от дальнейшей реализации. А кто-то потом понимает, что он получает доход и хотят еще приобрести. Точно такой же есть, знаешь, я тебе пример приведу с Верди. Есть один собственник, он приобрел один номер, он понял, что он хорошо зарабатывает денег на пассивном доходе. Он приобрел себе еще два номера, но по цене потолка уже. Ну как бы ему не жаль. Ну, но опять например, же, он понимает, что он зарабатывает. Опять же, потолок сегодня, а через три года это не потолок. Но ну потому что как бы, по это по не стоит. Потому что возведутся такие огромные комплексы, которые там фрегат, волна, прама, да, пласс резин. Понятно, комплексы плюс-минус какие-то подзатянутся. Ну, ну подзатянутся, да. Друзья, то есть на одажу сейчас имеет смысл э, заглядеться, а, там, кстати, можно провести сделку без первого взноса, вот мы сейчас будем сделочку заводить, они там с легкостью проходят, там полный порядок с документами, ну то есть ну, это даже рассказывать не имеет смысла, там вот все так, как надо. А, из личных ощущений, да, мы были, когда мы были, числа пятого, по-моему, были? Пятого, шестого, не помню. Ну, относительно недавно, на днях, но 6 числа мы были. Да, мы были там 6 января. Что могу сказать? Народу валом парковка забита. Спа забита, забита спа. И очередь в ресторан. И очередь, и да, и очередь в ресторан, да, то есть а, там жизнь идет, и знаете, опять же, из личных ощущений а, но ну все-таки премялочка вот кто бы чего не говорил, все-таки премялочка Заходишь, да, у тебя красивый ресепшн, у тебя бар красивый, да, то есть у тебя ресторан Новиков. А, хорошее обслуживание, территория, все, то есть а, объект... Вот а... смотри, вот ты сейчас сказал, да, ресторан Новиков. Вот, вот что значит имя? Вот что значит э, любой управляющий ательер? Да? Вот если есть там ательер, там будет жизнь кипеть. Э, был в Адлере буквально недавно на днях, в дневное время, не вечером, в дневное, в, в ресторане у Новикова. Yeah. Битком. Вот люди, 5 часов вечера, люди битком, все столы заняты, посадка практически 100%. Это то же самое, что зайдет ательер в какой-то готовый комплекс уже, но там прям жизнь закипит. Да, да, да, закипает однозначно жизнь, друзья. Присмотритесь, присмотритесь. Опять же, а сейчас цена хорошая, учитывая площадь, да, то есть 26 квадратных метров, минимальная площадь. А стоимость квадрат не такая уже и а, высокая, да, относительно других объектов, а, которые там 19, 20, 21 квадратный метр. Да, а что еще? Давай третий комплекс а, обнусолим. Третий комплекс Амусолим. А? Ну, а какой мы комплекс Амусолим? Да, то сейчас однозначно, если небольшой... Да, бежевый, бежевый, или в стройку пойдем? Да, однозначно по затрону смотреть, а даже надо смотреть. И третий, ну давай, мне не важно что. Ну, третий процентов но ну, я бы его поставил на первое место, но так как мы его не обсуждали, это комплекс аромата. Давай что-нибудь другое по Амусолиму. Я бы по Амусолиму, знаешь что? Я по фрегатам усвоил. А, все прекрасно знают про фрегат, вот рассказывать уже нечего, все уже. А давай так, фрегат в цене растет, в стройке растет, ну, в темпе строительства. Стро... А, Стро... Да, вот самое что интересно, он в темпе строительства растет. В темпе строительства растет. растет. Потому, что цена это а, Давай посмотри. Ты зайди на любой этаж, все делается, все строится. А там на, на верхним уже делать ремонт. Уже в номерах по верхним этажам. Да, да ремонты ну. делают уже, они спускаются сверху вниз. Да. Посмотри, фасадная часть практически готова, они скоро приступят э, к благоустройству. Однозначно, друзья, э, застройщик фрегата... Это один из самых порядочных застройщиков в городе Сочи. Да, я ему даю 5 баллов. Вот 5 баллов, 5 да. звездочек ему даю. Ты зайди к нему на любой комплекс, вот абсолютно на любой. Но ну, не стыдно привести человека и показать. Вот смотрите, давайте здесь рассмотрим. Здесь у нас будет управляйка. Пусть там местная, не местная раскручивается. Ну, на этом шишки еще свои набьют. Но в плане, в плане качества стройки, темпа строительства... Материалов, финансирования, рабочей силы, никаких вам мне Мне вот понравилось, как на Mirror 2 кинули все финансирование, и там работа просто, она там, вот как, как, как муравьи. То есть ты идешь на каждом этаже там по 7-10 человек, а то, наверное, еще больше. Они готовятся, это, они готовятся к сезону, но при этом, посмотри, новая упакованная тебе если газет привозит там я не знаю грузовик привозит там ну например сегодня везут одни вытяжки завтра везут одни кухни но есть все все новенькое все красивое в каком у нас апартаменте назови мне чтобы Нет, у нас была кухня слушай, э, да это все понятно с кухней мне нравится э, отношение застройщика к людям, к инвесторам и к партнерам, то есть это агентство и агенты. Самые лояльные есть, условия можно согласовать. Да, то есть ты приезжаешь к застройщику и всегда задачу можно решить. Я сам лично согласовывал такие условия, которые ну, в принципе невозможно. С одной стороны, с другой стороны застройщик не хитрит. У него, слушай, ну полный стоимость договоре, все документы, все, а все, все, все как, так как надо. Потому что у нас бывает основная часть застройщиков, ну не основная, ну бум... Ну, много застройщиков, начинают хитрить, там да, что-то сумма договор, что-то с регистрацией, ну, то есть какие-то а, мутки непонятные, на ровном месте. 10% Здесь... от кадастровой стоимости. Да, только, да, что, да, что поехал, да да да И человек такой, который хочет покупать, думает, а что это у меня вообще за договор на коллегах? И многие переживают, многие боятся. Здесь вообще, хочешь мат-капитал, хочешь ипотека, Учишь прямая сумма, полная сумма в договоре. Она, да, там полная стоимость договора, да. А, то есть э, застройщик работает так, как нужно. И всем это, удобно. Да, и это, да, и это всем не, не может, да, не можешь не радовать. И мы, как партнеры э, этого застройщика, э, мы. Вы ну, же не стыдно кого-то туда привести. Не привести, да. И мы мы уже презентуем постоянно. Да, мы очень уважительно относимся, мы презентуем, привозим людей, и, как правило, ну, все довольны. Все довольны. Довольны да. все. Да, да, да. У него можно очень выгодно по адекватно лояльным условиям приобрести. Рассрочки есть. Рассрочки. Если да, тебе не да. хватает каких-то платежей или разового платежа, пожалуйста, давай в беспроцентную рассрочку, отсрочку. С ипотеками проблем нет. Все объекты проходят, он фрегат. Бригада вообще оценивается в Комбанк, знаешь, на сколько? На 20 миллионов он оценивает апартамент. Блин, ну классно. Слушай, ну, ну. зато бит достойный. Вот абсолютно все достойные. Да. Сейчас будет новый бит, который на Мамайке возводится. Поэтому, ладно, за него не будем пока говорить. Пока. Пока. Малычки. Пока, пора да. а, Друзья, подытожим. Первое, вот прям первое, куда нужно бежать, просто сломя голову. Это все, комплекс все, куда просто распихивать про Ромаду мы уже рассказывали. Нет, я про маленький бюджет до 6 миллионов. Ты же не зайдешь в Ромаду с 6 миллионов? Ну, я согласен, да. что ты вот, вот бюджет вот, вот такой не Нет, нет, я, нет, здесь опять же <с нужно <с смотреть в рамках бюджета. То есть, если, допустим, там до 6 миллионов, блин, однозначно беги в Фазотрон. Присмотрись к Адажу и не забывай про Фрегат. Про Ромаду мы давай, наверное... Еще раз подробнее, но в следующем выпуске. Давай, так, давай, друзья, да, Друзья, вы должны просто понимать ваша конечная цель. Кто будет ваш конечный потребитель? Вы или хотите или продать, или сами получать пассивный доход. Если пассивный доход, то там должен быть управленец. А не просто я пришел к дяде Васе, купил себе недвижимость за 12 миллионов, а по факту Кстати, получил... Кстати, хочется опять... Вернуть Вернуть шип -шип -шип -шип. Да, хочется сказать... А... Живу в Сочи, постоянно нахожусь в Сочи, а выбрался, значит, в Центральную Россию, да, я об этом уже говорил в начале ролика. Друзья, опять же, сравнение, да, то есть, тоже там Москва-Подмосковье, приезжаешь в Сочи, и ты попадаешь как будто, блин, в другой мир, но есть важное но, это все-таки Россия, это все-таки твоя родная страна но ты здесь попадаешь в какой-то вот, ну, другой мир а, с другим отношением наверное, к жизни с другим климатом, а, с морем, солнцем и а, я это к чему говорю а, для всех тех, кто говорит что цена в потолке, или там мыльный пузырь лопнул, или там цена надо, надо было брать там 2-3 года назад ни хрена, а, нужно брать всегда сегодня, либо вчера но если вчера не взял, возьми сегодня страшно, ничего нет, однозначно проходит год, два, три объекты недвижимости вырастают. Они не могут не вырастать, потому что э, спрос как был, так и остается. Да, чуть, э, ну, он еще будет больше спрос. А объектов начинаешь ковырять. И кстати, вот начинаешь ковырять, неважно в каком бюджете, там, до 5, до 10, там, до 15, до 20 миллионов, и смотришь, что, что вариантов но ну, не так много. Но каждый раз Опять... спрос зарождает предложение, поэтому. Ну, все равно рассмотреть есть что. Есть, есть. Много да, есть. есть много. От самых бюджетных до самых небюджетных. Да, есть что рассматривать, да, но, опять же, всегда нужно смотреть э, бюджет. Э, давайте потихонечку закругляться. Давайте, друзья, если вы хотите, чтобы мы поговорили, какую-то тему изложили, сделали какой-то видеообзор. Может быть, вы хотите, чтобы мы сделали видеообзор, э, ну, где-нибудь, ну, прям с комплекса. А еще, еще э, забыл сказать, друзья, давайте, знаете, как сделаем? Давайте проголосуем в комментариях. Скажите, кому будет интересна ночная съемка объектов недвижимости в городе Сочи. Вот кому интересно, вам сразу пишите мне, мне, мне, там ставьте И какой руку. комплекс, да, и мы будем снимать. Нет, нет, тут даже не то понятно, что какой комплекс, да, вам можно написать. Но в целом вообще ночная съемка вам в принципе интересно. Если интересно, мы хотим чуть-чуть добавить, разбавить контент. Да, и если не интересно, напишите мне, мне интересно. А может быть, закрывай лавочку. Закрывай лавочку, да. Пока. А может быть мы поедем и прям с моря будем вещать. Правильно? Да. Где-нибудь на берегу моря возьмем. Кофе, мофе, лавочки как ты говорил, Все, давай мы... всем прощайте. Да. С вами был Иван Колосов, Илья Шамшин, Сочи ЕДВ. Всегда работает с вами и для вас. Все, друзья, до новых встреч. Не отключайтесь. Пока. Поехали дальше.